Когда болит спина, то наш привычный ритм жизни сбивается. Болевые прострелы, онемение рук и ног, частые и повторяющиеся головные боли. Это все тревожные сигналы организма о том, что есть серьезные проблемы с позвоночником. Ощущение боли – это хорошо, как ни парадоксально, это бы не прозвучало. Это значит, что ваш организм подсказывает вам, на что конкретно в данный момент времени следует обратить свое внимание. Итак, одним из первых симптомов межпозвонковой грыжи является болевой синдром, боли в спине. Боли в спине бывают разные. Они могут быть локальные, периодические, проходящие через некоторые. А бывают боли, которые отдают и радиируют, или иначе говоря, простреливают в конечности, и как осложнение возникает слабость и нарушается чувствительность. Возникают такие необычные ощущения, как мурашки, покалывания, онемения в конечностях, меняется походка вплоть до хромоты. И любой из этих симптомов является прямым показанием для обращения к врачу-неврологу. Опасные симптомы. Боль в спине, прострелы, онемение рук или ног, головная боль, головокружение, шум в ушах, ощущение ползания мурашек, мелькание мышек перед глазами. И еще важно сказать, что зачастую при появлении первых болевых мышечных симптомов пациенты начинают активно заниматься спортом, посещать фитнес-залы, заниматься физическими упражнениями, напрягать мышцы и связки, не понимая, какие мышцы нужно напрягать, а какие расслаблять. Тем более, что в период острых болей показан двигательный покой, а не нагрузка, поэтому правильнее будет обратиться к врачу и пройти обследование и грамотно подобранное лечение. Я убеждена, что самое эффективное лечение – это лечение, начатое вовремя, под наблюдением опытного врача-невролога. Вы можете задать свои вопросы в комментариях к данному видео или в наших группах в соцсетях. Я обязательно отвечу. Будьте здоровы!